И снова всем welcome, это снова я, ДНГП. Давненько я не записывал новых видео. Все потому, что много работы, командировки, да и с ногой все так же не восстановился. Но вот сейчас более-менее могу ходить и решил записать новые видео. Немного о новостях в Японии. Как вы знаете, в Японии отменили масочный режим, теперь маски. Исключительно по желанию можно одевать и внутри помещений, в том числе. единственно только в больницах пока еще требуется ношение масок. Во всех остальных учреждениях везде можно уже не носить маски. И это очень хорошо, потому что за три года это порядком поднадоело, каждый раз надевать маски. Но также, как вы знаете, уже не требуется никакие PCR тесты при въезде в Японию, только... Если у вас есть вакцинация, можете показать и все. То есть ко мне вот приезжали недавно родители, и там как бы требовалось только показать, э, то что у вас вакци... вакцинация есть, и больше ничего. Никаких тестов, никаких карантинов, ничего не надо ждать. Две недели вообще не надо. А сейчас у нас, вот видите, погода-то уже не такая хорошая, как раньше. Я думал, записать видос, когда будет.. Э, посветлее, Но, судя по всему, начался сезон дождей. И на ближайшие недели-две, скорее всего, будет вот такая же погода. Я сейчас нахожусь рядом с молом Эйв, Декайнс. Здесь всякие центры для сада, Дайсо, Хардов, Буков и тому подобное. Недавно была «Золотая неделя» тоже думал на нее что-нибудь записать. Но так получилось, что на золотую неделю тоже шли дожди. Там было всего два дня. Два-три дня примерно, да. Но мы с семьей съездили, немного отдохнули и все. На этом хорошая погода закончилась. В основном все сидели дома. но а дома, а что, нечего особо показывать. Пишу видос, может быть, через пару недель как раз подробнее о ДТП. Там вы просили показать место ДТП где это произошло, как, куда вообще. На данный момент я так еще и не получил компенсацию. Это долгий процесс. Даже зарплату за те месяца по страховой пока еще не выплатили. Поэтому я все еще ожидаю. Ну как будет, так сразу сообщу, сколько чего там. По идее, должны 100% выплатить, но там будет видно. Да, немного расскажу вот про эти магазины хардов. Кстати, если у вас есть желание купить какую-нибудь недорогую вещь, в Японии из электроники, вы можете приехать сюда от хардов, там много разной электроники, игры, всякие гитары, также инструменты разные, очень хороший магазин, недорогой, есть отдел джанк, он там называется джанкшоп, там продаются ну, вещи такие. Уже более поюзанные, как бы, ну, не очень хорошее состояние, но есть и хорошее состояние, как встречается. К примеру, вот недавно брал там игры для PlayStation 2 по 100 йен за игру, то есть очень дешево. Все игры рабочие э, на английском, на японском есть разные, но ну, это так для примера. В такую погоду... Путешествовать или куда-то ездить, вообще неохота, сами понимаете, есть свои плюсы, свои минусы. Такую погоду мало народу, так что вот можно поездить по магазинам и затариться спокойно. Так вот небольшое видео о новостях в Японии. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн, до новых встреч, увидимся!